Мы создали утеплитель ПИР для освоения космоса, а теперь я использую его у себя дома. Ведь космический утеплитель ПИР – это легкость монтажа, экономия пространства и надежная теплоизоляция. Лоджик ПИР от ТехноНиколь. Безопасен даже при экстремальных перепадах температур.